Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию общий финансовый гороскоп на 2021 год. Достаток, деньги и материальное благополучие человека зависят от того, каким способом он накапливает и тратит деньги, как он осознает себя, свою систему ценностей и умение оценить что-либо. Материальный успех зависит от развития своих талантов, способностей и мастерства. Это является источником энергии для карьеры. Если человек будет заниматься любимым делом и использовать свой талант, он получит вознаграждение в виде денег и материальных ценностей. В современном мире существует тенденция накапливать деньги на скорую руку, так сказать, уранистскими методами, так как уран, управляющий водолеем, с 6 марта 2019 года до весны 2026 движется по знаку Тельца, который управляет ресурсами, материей, деньгами. Уран – планета неожиданных обновлений, реформ и революций. Телец – знак финансов, материальных благ. В 2021 году можно ожидать финансовых кризисов и технических революций, но за каждым кризисом следует возрождение, новое начало. И чем быстрее люди будут перестраиваться, тем быстрее наступит финансовая стабильность. Весь год держится напряженный аспект Урана и Сатурна. Уран заявляет о необходимости радикальных перемен. В этот период можно обнаружить у себя совершенно новые черты характера. В человеческом обществе Уран управляет новыми технологиями и прогрессивными направлениями. Кроме того, Уран не любит официальности, зато покровительствует неформальным организациям, неофициальным содружеством и коллективам единомышленников также свободным межличностным отношениям. Если человек вошел в эту среду, понимает эти энергии, то и зарабатывать деньги он также сможет. Сложнее всего консерваторам. Приходится перестраиваться, а для них это ну, очень сложно. Некая борьба старого с новым, но тем не менее сильное новое прогрессивное в конце концов побеждает. С 2021 года энергии Водолея прочно вошли в нашу жизнь, и на следующие 20 лет, благодаря соединению Сатурна и Юпитера 21 декабря 2020 года в первом градусе этого знака, энергии Водолея будут присутствовать в нашей жизни каждый день и с каждым днем все больше и больше. Весь 2021 год две этих планеты, совершенно противоположных, Сатурн и Юпитер, движутся по водолею. В конце года Юпитер, планета большого счастья, приходит в знак рыб. А Сатурн, в астрологии называют условно планета большого несчастья, еще на полтора года останется в водолее и продолжит реформировать и структурировать. Видео на эту тему по ссылке ниже рекомендую посмотреть. Напряженные транзиты Урана с Сатурном и Юпитером могут указывать на быстрое накопление денег в условиях хаоса, но и также это быстрые траты и потери денег. Общественные события, политические ситуации в стране и в мире, конечно же, влияют на финансовую ситуацию каждого человека а сейчас и в ближайшие годы тем более. Поэтому там, где присутствует осознанность, расчетливость и, главное, не привязка к материальному, там человек получает новые возможности для того, чтобы работать, зарабатывать и жить комфортно в тех условиях, в которых мы сейчас все находимся. Если же продолжаются тенденции тельца накопить, схватить, спрятать, купить, то этим людям достаточно сложно будет в 2021 году. Оценивая перспективы мировой экономики, не следует рассчитывать на быстрое развитие. Сохранится высокий уровень общественного недовольства. По-прежнему будут высказываться призывы к изменению финансово-бюджетной политики в сторону большего перераспределения доходов между различными слоями населения. Темпы роста мировой экономики, сильно замедлившиеся в начале 2020 года, останутся невысокими и в 2021 году предыдущий год был отмечен высокой неопределенностью, спадом в мировой торговле и мировом промышленном производстве. Высокая социальная напряженность, политические конфликты и риски, связанные с изменением климата, которые представляют собой серьезную угрозу для глобальной экономики, будут способствовать тому, что в 2021 году Проводимая политика всех стран будет нацелена на обеспечение роста и стабильности любой ценой. Еще более остро встанет вопрос о необходимости перестройки глобальной энергетики. Эта область также находится под влиянием урана, управителя водолея. Использование альтернативных источников энергии открывает безграничные возможности для экономического развития и благосостояния населения Земли. В зависимости от того, насколько адекватно человек представляет материальную систему ценностей и как оценивает себя, зависит его материальный успех. Все уже заметили, что прежние способы заработка и накопления уже не работают. Пришло время обновлений. Финансовое положение каждого человека претерпевает некоторые изменения и даже может быть становится совершенно иным. Структура затрат может измениться в новых непредвиденных ситуациях. Сочный непредсказуемый год. Не стоит рисковать деньгами или принимать свои доходы как должное. Где-то нужно самоограничиться, расставить приоритеты, сэкономить. С другой стороны, возможны абсолютно неожиданные обстоятельства, способные создать приток наличных средств. Конечно, необходимо быть в информационном потоке, понимать, что сейчас востребовано. Новые современные профессии, конечно же, будут развиваться и приносить доход. Весь мир переходит в интернет-пространство, и нужно к этому привыкать. Деятельность, обучение, если не полностью, то большая часть, конечно же, будет сосредоточена на просторах интернета. Вообще ситуация в финансовой сфере зависит от готовности и желания принимать условия современного времени. Потеря денег в одной сфере заставит вас найти способ восполнить этот пробел в другой области. И это уж не так плохо. В этот период потери... И появление денег могут быть связаны с друзьями и группами, к которым вы принадлежите. Финансовая независимость – ключевой фактор, к которому вы можете и должны стремиться. Но деньги и материальные ценности, материальные блага – это не единственный повод для беспокойства. В течение года взаимоотношения, система ценностей и вообще любые ресурсы – подвержены изменениям и пересмотру. Потеря прежних взаимоотношений по разным причинам, чаще непредсказуемым, установление новых связей помогут обрести новые ценности и забыть о старых приоритетах. Материальное положение каждого человека будет изменяться в той или иной степени благодаря вмешательству внешних, независимых от него факторов. Люди остро ощущают потребность финансовой независимости, в связи с чем многие начнут свое дело. Может открыться новый источник доходов, который радикально изменит направление вашей деятельности. Главное быть в курсе происходящих событий, обучаться новым профессиям, осваивать интернет-пространство, общаться в соцсетях, искать единомышленников, входить в эти коллективы, поддерживать социальные взаимоотношения. Определенные конфликты будут периодически возникать между представителями разных поколений. Молодые склонны бросать работу или дело, на первый взгляд приносящее неплохой доход, чем, естественно, вызывают недовольство старших. И начинают заниматься вдруг неперспективным делом, как кажется окружающим на первый взгляд. Или же вкладывают огромные суммы в обновление, реконструкцию, реорганизацию, покупку нового оборудования. Что это будет и с какой областью жизни связано, покажет личный гороскоп человека. Но в любом случае обновления, новые современные технологии, которые внедряются на производстве, в бизнесе, в работе, будут приносить доход. Пусть не сразу, но со временем, уже с 2022 года, люди, которые вложили максимум ресурсов в свой бизнес, в работу, в обновлении существующего положения, оборудования, ситуации, уже с 2022 года начнут получать хороший доход. Люди всего мира меняют отношение к деньгам, материальным ценностям, методам их получения. В этом вопросе нередко все переворачивается с ног на голову или наоборот. Если человек до сих пор легкомысленно относился к деньгам, то он может прозреть и осознать силу и возможности, которые они открывают. Если он был слишком к ним привязан, то начинает понимать, что деньги также требуют свободы. И для того, чтобы они умножались, необходимо уметь правильно распоряжаться ими, не держать их в тайниках, опускать а в оборот и на благотворительные нужды. Свобода, связанная с деньгами может выразиться в том, что человек будет тратить деньги не на себя, а на друзей, общественные нужды, вкладывать их в предприятия, связанные с электроникой, наукой, технологическими новшествами. Если в этот период кто-то терпит материальные убытки, теряет имущество, если человека преследуют неудачи или случается внезапный переворот в финансовых делах, то это знак к тому, чтобы заставить этого человека пересмотреть свое отношение к вопросам, связанным с материальными благами и способами, и способами их обретения. Импульсивность, поспешность, стремление получить выгоду любым путем заканчиваются плачевно. Многие столкнутся с, неуп... с неприятностями, связанными с неуплатой долгов или невыплатой кредитов. Общий сигнификатор денег Юпитер. В конце 2020 года выходит из знака Козерога, где почти весь 2020 год был в статусе своего падения. Весь мир ощутил это влияние очень сильно. Следующий транзит Юпитера по знаку Козерога будет через 12 лет. В 2021 году Юпитер движется по знаку Водолея, где проявляет себя намного свободнее. На два с половиной месяца заходит знак рыб, где имеет статус своего управления. Поэтому для всех в денежном отношении 2021 год окажется намного благоприятнее, чем предыдущий. Венера также характеризует и описывает понятие деньги. Но она больше говорит о материальных ценностях, чем о конкретных деньгах. В 2020 году была ретроградна в мае-июне. А в 2021 году ретроградность Венеры начнется 19 декабря, что значительно увеличивает возможности для обретения прочного материального фундамента. Знак Тельца говорит о базе, почве под ногами человека, о степени стабильности и устойчивости в деньгах и имуществе человека. С марта 2019 года в этом знаке находится Уран и будет здесь до 2026 года. В этот период финансовый успех зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Необходимо избавляться от ограничений, старых установок, объединяться в сообщество и формировать коллективы единомышленников. Залог финансового успеха в 2021 году – конструктивный подход к делам и польза для общества. Интернет, новые информационные технологии, онлайн-бизнес все больше будет входить в жизнь каждого человека. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя комфортно в материальном плане, необходимо учиться работать, используя современную технику, использовать интернет-ресурсы, осваивать современные профессии и не бояться внедрять в жизнь все новое и современное. Плутон продолжает движение по знаку Козерога. Ограничения, наложенные Сатурном, закончились так как планета норм, правил и ограничений с 17 декабря 2020 года находится в знаке Водолея. В 2021 году ситуация в мировой денежной системе стабилизируется более-менее. Плутон является владыкой подземного царства и считается богом несметного богатства, огромных сокровищ. Все драгоценные металлы находятся именно под землей. Одним из символов, плутона является рок изобилия желательно чтобы в доме каждого человека этот символ присутствовал лучше всего сделать его своими руками более того 2021 год это год быка что очень созвучно со знаком тельца всем придется работать очень много словом телец раньше называли быков причем любых независимо от рода и вида Поэтому все влияния космических ритмов таковы что каждый получит шанс обрести финансовый успех главное его рассмотреть и правильно воспользоваться важно также помнить что кроме материальных есть и духовные ценности понимая это человек сможет обеспечить свою финансовую стабильность на этом у меня все